Поэтому, дорогие друзья, я с удовольствием приглашаю на эту сцену творческий вокальный коллектив Корейской Народной Демократической Республики из города Пхеньян. И первую песню они посвятят всем вам, поприветствуют вас, дорогие гости и жители города Владивостока, а также всех вас, участники фестиваля Владивосток Азия. Итак, встречаем песня Приветствие Гости из Корейской Народной Демократической Республики! Аплодисменты ваши, аплодисменты нашим первым. Итак, дорогие друзья, встречаем следующую песню на нашей сцене. Это женский дуэт. Поедем на алмазный город. Корейская народная демократическая республика. Еще раз ваши аплодисменты и благодарность нашим замечательным солисткам. Я хочу отметить, дорогие друзья, что все эти прекрасные девушки, послушайте внимательно, выпускницы хореографического училища, но вот еще и так замечательно, кроме того, двигаться, они умеют и петь.